А и вот, а воочи, крементер фарауде, враг делает великое зло на земле Украины. Аминь. И новые планы строятся для того, чтобы Клавдефа, еще более сильное оружие, было выпущено Клауде на землю Украины Клавдефа. Но Господь говорит, а оче что я пошел ангела, и он сокрушит, а воочи, эту мысль Клауде зла которая находится в России. И я становлю Кравде, и произведу Великие перемены, и обращу овощи, а равен Фадух России, обращу безумие в главный лайде и великую немощи в страх. И эти, которые пришли сегодня, раба не лайде под видом света, будут убегать к рабане лайде. И вот я ныне укрепляю народ Украины, и даже те, которые не знают меня, но стоять и защищают матерей. А сыновей защищают отцов защищают детей крава я укреплю я дам великую милость и я дам победу аминь о кровь завета Клайда. и обращу весь мир и каждого президента страны дабы помогали всем что есть оружием крава финансами кладывайся, одежду, питанием аминь, и даже живые силы придут на фарауды защищать Украину, не бойся народ Украины, я с тобой, ибо есть здесь праведники, которые молятся, плачут, и рыдают того и просят дабы я вступился, и я вступлю с ради них, а в не ради беззаконных, а ради них, что они живут на этой земле, ибо дали им, обооче, жизнь здесь существовать, на мое прославлять и проповедовать Евангелие ради них. Я вступлюся защищу. И все делаю, обооче, победу Клавенштейзе и уже укрепляю, и уже обращаю, обооче, кровенолайден врага, к а фарайзе Клавендефайде, чтобы не убегали, чтобы не все бросали. Ибо пойдет перед великий ужас, пойдет перед великое поражением, и это будет не отручить, Человека. Но это будет от Бога всемогущего, который сегодня вообще возривновал, ибо чаши наполнились, и выливается гнев на всякое зло и милость на всякое добро. Аминь. О, сила неба, клайте, и потому не бойся, народ мой, ибо я буду поворачивать за тебя и укреплять тебя. Аминь. О, сила неба, о, сила крови, о, сила Господа, и ныне сила сливается. И сошли ангелы мои, и будет поддержка, и будет укрепление. Аминь. И не бойся, и не страшись врага. Ибо тот, кто тебя сильнее того, кто в мире клома, и и сокрушу. И остановлю белорусов. И сокрушу. Сокружу кадирова, Кадырова. Сокружу. И подумал восемь чеченцев, дабы не увидели вообще Бога истинного, которого имя Иисус Христос, чтобы они и во многом крови пролила эта душа без закона Клайда, и в это есть нечести, без законя твоей страны. Я хочу, чтобы ты мирно жил и существовал, и развивался на своей земле, которую дал и не выходил за предел ее, и не делал зло другим народам и применам. О, сила неба, окреплю президента Украины Зеленского и даю ему силу, и даю ему не страшись, вочи, сына Авраама и Сакуякова, не страшись, ибо рука моя положена, и милость моя укрепит тебя, аллилуйя, Поэтому, укладывай, держись от себя, смотря, в, в небо, проси у Бога силы мудрости, ибо победа будет за укреплением. Чтобы благословить, чтобы освободить и укрепить, а воочи и закрол, пролит у будет возмездие сто крат со стороны России, которая сегодня соделала много зла, соделала много беззакония, и далее дышит злобою. Да будет тебя, Бога, прославлено и народ Украины, Он благословит тебя, Бога, потому что Бог идет и вступается, и познает живого Бога, не на картине, но Бога тут как живой и Слово Вечного, которое сегодня открывается через раба, через пророка, который возвещает его правду истину. Так говорит Дух Святой, так возвещает небо, так говорит пророк